Есть ли у вас вопросы? Да. У меня прям такой вопрос. Как вот, дело в том, что вы в той системе, которую вы даёте, да, воздух и вода, да. и вы объясняете это, с моей точки зрения очень логично, но у нас в у нас на местной нашей эзотерической да. тусовочки началась просто война на эту тему. Совершенно верно. Война это будхиальная, да. не какая-нибудь другая. А да. вы Скажите, как связана фиксация точки что вот люди, которые на Панипуре, это воины. А получается, что не так, не да? так. Не Дело так. в том, что люди на Панипуре воины с точки зрения традиции индуизма и буддизма. А -а -а. Они смотрят немножко с другой стороны, у них по-другому сформированы стихии. И, соответственно, сознание человека отличается, той, той расы, отличается от сознания человека кельтской расы. Сознание. Почему Киплинг в свое время сказал, запад есть запад, восток есть восток, и смесь им не сойтись, потому что природа разная, а расы разные. И у них действительно так. Но если вы принадлежите к западноевропейской расе, кельтской расе, то скорее всего вам такая метода не подойдет. И перестраивая себя под буддийскую энергоструктуру, под буддийские стихии и как следствие под буддийское мировоззрение, вы себя убьете. Поэтому знаете, кто вы? Ищите традицию своих дедов, прадедов и работайте через эту традицию, потому что кровь, она и есть кровь, и пальцем ее не заткнуть. Если бы вы были индуистом и имели бы эту кровь, я бы вам сказала, да, абсолютно так. То есть войны, это войны в буддийской традиции, это манипура, А в нашей анахата. А в нашей анахата. Да. И не бывает единой истины для всех одинаковой. Да, вот это вот объясните вашим коллегам. Да, просто разная кровь, а соответственно и разные традиции. Мы работаем по западной европейской школе, кельтской школе, друидической школе. Там